Сорт томата полосатый синка. Это среднеспелый сорт. Кусты могут быть высоту до метра пятидесяти. Мощные. Формировать их нужно в два стебля, чтобы получить более крупные плоды. Плоды вот такие вот огромные, плоскоокруглые, немножко заметные ребра. И вот такие вот розовые полосы по всему томату. И розовая верхушка. Вес плодов Бывает от 300 до 700 грамм. В разрезе томат многокамерный, очень мясистый и очень сочный. Розовые разводы и желтая мякоть. Этот сорт универсального назначения подходит для салатов, для заготовок, для томата и кетчупов. Всегда дает высокий урожай. Подходит для теплицы и для открытого грунта. Впечатляют не только размеры, но его урожайность подписывайтесь на наш канал ставьте палец вверх и жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые наши видеообзоры